Привет! С сегодняшнего дня стартует китайский новый год и как ты знаешь Китай это достаточно значительная часть криптовалютного рынка. Я думаю, что нужно обсудить данный период праздников, так как нас как трейдеров естественно интересует как это может повлиять на движение цен на криптовалютном рынке. И здесь есть определенные закономерности снова. Ты наверное знаешь что я очень люблю закономерности на криптовалютном рынке. И сегодня мне есть, что тебе рассказать, поэтому усаживайся поудобнее и я буду начинать. Приветствую тебя, коллега. Ты находишься на канале о трейдинге и инвестициях, а значит тебе будет сто процентов интересна тема «Как начать зарабатывать» всего лишь с одной сделки плюс 30-50% к депозиту. Чтобы понять, как это делается, ты можешь перейти по ссылке в описании под этим видео и зарегистрироваться на бесплатный мастер-класс много времени у тебя не займ возможно это изменит твою жизнь до встречи а интересным является тот факт что непосредственно уже четыре года подряд начиная с шестнадцатого года с 4 -го февраля рост криптовалютного рынка он длится недолго где-то до середины февраля приблизительно то есть 4 тире 10 -е, 20 -е, и в некоторых годах это было и достаточно длительный промежуток, ну, потому что тренд был восходящий. Но также данная закономерность отмечалась и в наших с тобой реалиях, то есть в фазу нисходящего тренда. Давай посмотрим сейчас на график и перед тобой скриншот 4 февраля 2016 года, именно графика цены биткоин-доллар. Здесь мы можем видеть, что как раз после коррекции, которая началась с... С середины декабря, будем говорить, да, продлилась до февраля месяца, после чего началось восходящее движение как раз в период непосредственно начала китайского нового года. Ну и, собственно, дальше мы знаем, что происходило. Следующий график – это 4 февраля 2017 года уже. Здесь, естественно, восходящий тренд начался достаточно давно. мы видим, что еще вот отсюда примерно уже здесь было восходящее движение достаточно Устойчивая и сильная, но также можем наблюдать то, что именно в этот промежуток времени не наблюдалась коррекция, а было непосредственно восходящее движение рынка. Следующее это, собственно, наши уже с тобой реалии, да, 2018 год и фаза нисходящего рынка. Так вот. Что характерно и интересно, то что непосредственно с 4 числа началось коррекционное уже движение, то есть восходящее да, по отношению к нисходящему тренду, которое продлилось ровно до уровня сопротивления на 12 тысяч. Будем говорить грубо, сейчас не, не считать там эти а, центы по сути. После чего, естественно, этот уровень пройти не удалось и начали продолжать падать. Что же будет происходить сейчас в этом году? Сломается ли это, скажем так, закономерность и традиция, а, как я уже говорил, то, что становится достоянием общественности, то перестает работать. Посмотрим, как это будет происходить в этом году. И технически цена биткоина выглядит так, что она, в принципе, готова пойти выше. И об этом, между прочим, мы делали технический анализ в своем канале Telegram, о котором я скажу сейчас чуть позже. Здесь же я хочу разобрать немножечко ту ситуацию, которая может быть у нас уже в ближайшую неделю. И здесь на графике я указал, что ближайшее сопротивление у нас как раз на уровне 4,5, чуть-чуть ниже, да, там 4300 получается. Ну и вот схематические движения может происходить непосредственно именно так до этого уровня сопротивления. Получится ли его пройти, не получится, об этом еще говорить совершенно рано и ясно видно то, что уровень 3,5 поддержки, цена его держит достаточно продолжительное время. Я думаю, что он все-таки может себя отработать и мы увидим в ближайшую неделю, в ближайший месяц восходящее движение криптовалютного рынка, что было бы достаточно хорошо. Сейчас же я хочу обратить твое внимание на наш канал в Телеграме, где мы даем Оперативную информацию по криптовалютному рынку и движение цены активов. И со вчерашнего дня также начали давать ежедневную аналитику техническую по трем топам криптовалют. Это биткоин, рипл и эфир. Это то, что идет стандартно. Также участники данного канала могут писать в комментариях, кто, какой актив они хотят видеть, чтобы был проанализирован нами. Мы выкладываем это, эту информацию так вот, относительно биткоина мы вчера дали инфу о том, что мы отошли от 200 мувинга на уровне 50 по линиям Фибоначчи, по сетке Фибоначчи. Это все происходит в медвежьей зоне и с сопротивлением на 3650. При этом темпы цены по осциллятору на длинных настройках уже над средней. То есть сигнализируем о локальном восходящем тренде. Собственно, технически тоже подтверждается восходящее движение, поэтому нам стоит а, только лишь наблюдать и смотреть, что уже тоже будет происходить дальше с рынком. Если есть желание попробовать войти в этот рынок сейчас, в принципе, это достаточно было бы разумное решение, я считаю. Но не нужно забывать о защитных стоп-ордерах, я говорю о стоп-лоссах, естественно, чтобы в случае движения цены против тебя ты не оказался в рынке и в больших убытках. На сегодня же по просьбе подписчика мы дали информацию по лайткоину. Вот так вот она выглядит. Что она собой говорит? Что на основных таймфреймах прошли бычьи импульсы, что обозначает потенциальное зарождение крупного восходящего тренда. Вот опять-таки на лайткоине тоже происходит начало восходящего движения. В принципе это все может отработаться. Если тебе интересно более подробно, изучить нашу аналитику. Пожалуйста, ссылка будет в описании под этим видео. Переходи, подписывайся и будь в крипто теме. На этом, друзья, у меня все. Прошу подписываться на канал Telegram. Подписывайся на YouTube канал. И до новых встреч. Будем ждать восходящего движения. Всем пока.